Песня про непонятно какие войска. Вот для меня самого непонятно. Я ее написал после 1993 года. Почему-то э, думал, что пишу про войска ПВО. Потом казалось, что вроде не про ПВО. А потом думал, может, это ракетные войска, потом непонятно. В общем, называется... Э, да никак не называется. «Святая русская держава» называется. Святая русская держава в кровавый дым погружена, ее поруганная слава Земному взгляду не видна, Исполосованы знамена, но над изменой и враньем. Войска небесной обороны еще глядят, за гоем, дом Богородицы Россия, Твои поля и города, Враждебной отданные силы горят от боли и стыда полки. Бригады, батальоны отгородились от своих. Войска небесной обороны, одни замертвых и живых. И по невидимому следу, не преклоняя головы, Святые родники победы сойдут из вольной синевым, и беззаконные законы не одолеют Русь пока над нею держат оборону, ее последние войска, над Русью держат оборону, ее небес. Субтитры войска.